Милена, мы сейчас поедем к бабушке, бери все свои необходимые вещи Хорошо. и в рюкзак. Хочу в бабушке там скучно. Милена, там не скучно, там есть озеро, можно ходить на рыбалку. Еще помнишь, маме, что тут крутой там заброшенный? Так по маме, я с вами не еду, а? ты же так любила к бабушке ездить. Можно не ехать к бабушке? А? Ну как же, у бабушки свежий воздух. Здесь воздух не Это не обсуждается, ты едешь к бабушке. Что мама тебе ответила? сказала, что мы едем все вместе. Это круто, в воздухом свеженьким подышим. Мы сможем с тобой отдохнуть на природе смотреть много мультиков. Это круто! Э, я помню, почему что слишком еле. что-то скучно. Давай поедем на заброшку. Давай. Ня -ня -ня -ня -ня. Должна поехать в заброшку, потому что тут не еле два сына, только И мы кушаем волосные. Да, Милеш, поехали в заброшку. Ребята, смотрите, тут такая глухая деревня, что даже машина не едет. Милена, а может здесь живет Гренни? Гена, мне сейчас очень страшно. Ты точно хочешь посмотреть этот заброшенный дом? Да. Ничто, э, мне что, моя мы же что-то не оказалось, Грэнни? Мне уже самой страшно, но все равно мы должны сходить в тот заброшенный дом смотри, та заброшка, и там, походу, кто-то кормит своих животных. Ну, это уже страшно. И поищем вход в этот дом. Да это может быть Посмотри, там даже разбитое окно. Интересно, это не Грэнни? Лен, посмотрим, там какой-то вход. Давай посмотрим. Посмотри, там какие-то решетки, двери. Может, там грани закрывают каких-то людей? Да. Ну, заставка. Милена! Милена, там какой-то вход. Посмотри вниз. Посмотри, там точно. Нет, ты не хочешь посмотреть, что там за решетка. Нет, там мы купить удобно. Милена, давай будем убегать отсюда, потому что мне тут очень страшно. А быстрее пошли! Ребята, мы один высказ, ребята, когда вы куда-то уходите в лес или куда-то очень далеко, то говорите обязательно это родители, Потому что если бы мы с Миленой не убежали, нас бы могла Грэнни найти. Хорошо, что Грэнни не было дома. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока!